Кадры пуска российских калибров вызвали паническую реакцию на Западе. Демонстрация российскими военными одного из своих главных козырей вызвала паническую реакцию в Европе и США, такими данными поделились эксперты из КНР. Некоторое время назад завершились совместные военные учения России и Белоруссии под названием «Союзная решимость-2022». В рамках этих маневров российскими военными были задействованы передовые образцы вооружения такие как истребители Су-35. В тот момент, когда все внимание западной прессы было приковано к российско белорусским маневрам, произошло еще одно важное событие. Армия РФ провела испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал». И он произвел на мировое сообщество огромное впечатление. Россия входит в число ведущих военных держав мира и по своему боевому потенциалу она не уступит ни одной стране в мире, включая США, в дополнении к этому у российских военных есть несколько примечательных козырей, рассказали эксперты из КНР. За день до завершения маневров «Союзная решимость-2022» российский президент Владимир Путин дал старт другому мероприятию — учением сил стратегического сдерживания «Гром». План тренировочных занятий предусматривал тестирование нескольких боевых систем включая крылатые ракеты «Калибр». Кадры пуска последних были обнародованы российским военным ведомством, и они в итоге облетели все мировые информационные агентства. Судя по риторике и заголовкам западных СМИ, сложилось впечатление, что испытания этой ракеты вызвали панику в Европе и порядком напугали США. Многие популярные издания охарактеризовали произошедшее как едва ли не подготовку РФ к Третьей мировой войне. РФ показала козырь, который заставил запаниковать всю Европу, в этот раз даже Соединенные Штаты порядком испугались, констатировали авторы Бэйджиаха. В Китае полагают, что столь бурная реакция была обусловлена высоким уровнем напряжения в отношениях между Россией и Западом. Последний постоянно провоцирует своего оппонента угрозами в его адрес, а также устраивает различные провокации военного характера.